Добрый день, я директор ЧП Элитные квартиры, работаю более 20 лет в этом офисе. Офис выходит прямо на центральную площадь города, и если бы было не так светло, вы бы еще увидели за, у меня за спиной фан-зону на чемпионат Европы по футболу. Сейчас, о чем я хочу рассказать, это о том, когда лучше всего, и удобнее, и выгоднее снимать квартиру на длительный срок. Сейчас лето в самом разгаре. Студенты уехали еще в конце мая или и в начале июня. В основном нашем городе, у нас город является студенческим, и в основном цену на посуточную аренду задают иностранные студенты. Они максимально платят, они самые лучшие арендаторы при всех своих недостатках. И поэтому с их отъездом, а также с отъездом студентов отечественных, цена, естественно, в городе падает. Так будет продолжаться не бесконечно. В частности, в конце второй половины августа, скорее всего, цены опять поползут вверх, так как начнут съезжаться студенты и поселяться. Сейчас самый удобный момент снимать на длительный срок, на целый год квартиру. Спешите, пока цена не повысилась. Успехов до следующих трансляций, репортажей в ютубе.